Все понравилось в салоне, то есть приехали из города Сыктывкары, с Республики Коми, чтобы купить Sandion Action, мы уже имеем Sandion Action, решили обновить модель. Но менеджер в салоне, что понравилось, да, он не стал предлагать все, что есть, а предварительно машину поставили на диагностику, которая ну, есть на продаже. И диагностика выявила некоторые недостатки, и, соответственно, менеджер нам не предложил эту машину. Поставили другую машину на диагностику, а параллельно показал несколько других машин. И вот, собственно говоря, свой выбор сменили саньон экшен на FAF B-Strand 80 В общем, все то же самое, что саньем было, да, но по факту у нас уже есть один саньон, да, нам вот пришлось еще перекидывать все оборудование старая модель на новую. В этой модели все уже установлено. То есть по факту экономия вы, потому что довольно-таки практически. Машина красивая, понравилась. Вот. Менеджер вежливый, сервис качественный. Все, в принципе, достаточно быстро было проведено. Вот. И, ну, в общем-то, все, всем довольны. Так что, в принципе, рекомендуем этот салон.